Всем привет, с вами канал Крошек Дэй Тревел. Сейчас будет легкий обзорчик отеля Нена Клаб. Идем на ресепшн Ресепшн уютный, красивый Правда потолки низкие Но Для меня это не проблема Персонал доброжелатель Сразу нам дали хороший номер Недалеко от моря, от ресторана так, Вот бар Здесь можно попить кофе Чистые полотенца можно брать, сюда грязные выкидывать. Есть необходимый набор штанги, антели, разные веса, тренажеры, жим лежа, беговые дорожки, велотренажеры. То есть снарядов достаточно. зал на самом деле очень большой, ну как по мне, то есть для отеля я считаю очень хорошо. Многие отели не заморачиваются даже высшим классом, классом и э, делают спортзалы поменьше, а здесь напряглись как надо. Ну, народу достаточно, сидятся с своим здоровьем, в принципе правильно. А он находится слева. Вот, И вот. вот убирает убирают. Каждый день убирают. вот наш номер. Вот такой вид. И вот наш номер. Сейчас мы с папой посмотрим наш новый номер. А находится он вот здесь вот. То есть близко возле ресторана. И Итак. возле моря Вот тут вот вот такая вот, э, Можно сказать ячейки И туда надо ключи Если я убрать их, то свет выключится А если поставить, то включится э, Вот тут вот такая вот ванная Скажите странный Включатель, пап, скажи Ну что, смеситель такой делает Он неплохой э, Это раковина, довольно-таки современно Все культурно смотрите, Плиточка я, такая неплохая я об этом мечтала о, классно. Смотри, душевая кабинка вот со стекла. Вот вот. Ух ты, какая шикарная душевая кабинка. Не сильно большой санузел, вот инсталляция, да, да встроенная, вот да. Этот дно, все культурно и выглядит очень даже э, прилично. То есть да. все дорого, как бы красиво, скажем так, ну, нам а нравится. Переходим к нашей спальне. Так а, Рин, да, да, вот вот вот... так, а шкафчики? Мы забыли шкафчики. Аринка. давай покажем шкафчики. Так, вот сейф. Сейф у нас да. платный. В день сколько? В день 3 доллара. Три доллара. Э, тут тапочки, э, которые на меня большие. Так, дальше. Ну, вот Открывай вторую половинку. Вторую половинку. Вот так вот, две вот шапки, а -а подушечка. И а и а вот еще у нас шкафчик. Смотри, а, да? Ну тут маленькие полочки. Вот, вот такие маленькие сюда, полочки я вот сюда вот буду ложить книги там канцелярию короче да так теперь посмотрим так так как настроим новый. Э, три кровати три кровати э, знаете где я сплю Папа, так знаете, где? я вот тут сплю окей так ариночка смотри вот у нас на потолке такая вот э, такое здесь освещение я... прикольное да так и выключить. На полу ламинат, очень приятно ходить по нему да. Так, Давай откроем балкон, Аринка, открывай балкон Смотри, вот тут есть вот такой вот столик, тут можно делать уроки или рисовать просто Итак, переходим к балкону, я никогда такого балкона не видела Честно говоря, ощущение как в Таиланде мне Да. Такие двугального типа, и все так зелено, насыщенно. У меня сейчас ощущение как будто я сейчас упаду туда на пальму. Далеко-далеко сквозь листву заметно море. Практически не видно, но в любом случае оно есть. Да, его видно совсем чуть-чуть, как бы просто много пальм. Да. И все закрывает. Теперь, ну э, э, посмотрите, тут очень удобненькая резерка. Вот, например, спишь вот так вот. И, э, Надо подзарядить телефон да. или планшет, да, Арина? Да, и, и можно шнур отправить вот сюда на пол. Так, вот кондиционер. Э, папа, подожди. Смотри, пап, мы самое главное забыли. Телевизор. Да, телевизор. И, и вот тут вот... Э, вот мини -бар, вот такая, вот да. Так, вот эта вся водичка Это бесплатно Это она да. очень холодная Мы обзорчик По комнате закончили, да, Рина? Yeah. Вот главный ресторан. Покажи, где кабинки. Кабинки Вот, сразу при входе и возле душа. И душа. Очень и удобно. Кабины, где можно переодеться. А вот мыло, которое там нет. вот гамак можно полежать. Вот тут мини-баз. Тут можно купить водичку. Пока-колу. И сочи. Шикардос, да, Ринка? Да, Теплая, можно... как Ваня, да? Да. Вот, да вот, можно вечер. Или днем, да, посидеть с утреца, потому что днем жарко. Такие вот столики, ну, да. Как а вот вот эти отдельные. Отдельные кабинки. вип кабинки, да отдельным спуском, у каждого есть свой спуск, он за отдельную плату пляже делают лепешки с сыром, с картошкой с мясом Здесь у нас показаны программы, да? Здесь делают натуральный турецкий кофе. При отеле есть свой маленький аквапарк. ваше имя мы купили браслет покажи какой арина фиолетовый вот тот вот тот и на нем напишу через 10 минут имя арина ну все пошли итак мы сейчас посмотрим что будет на ужин Все носят маски и мы не сами набираем, а набираем человек для отдыхающих. В этом отделе кофе. Алин, здесь можно сделать кофе, капучино, да? Да. Вот там можно подходить, чай. Так, и вот тут кофе. Горячая водичка. Вот здесь вот софи. бара на улице есть холодильник каждый может пойти подойти и выбрать водичку Длазированная водичка 05 То есть здесь отель не экономят водичка всегда нужна каждый подходит и берет а вот так водичку да. очень удобно и очень приятно. будем набирать сладкие и фрукты. И не забудем замороженка. О, оно как раз и там есть. Давайте возьмем. Уже арест... поразбирали, да, Арина? Да. Давай откроем пак по пак. По посмотрим, повылажив у каждого из стеклов, да? Вот такое мороженка. Потому что не Смотри, выбирай, вот какое. Давай три вкуса возьмем. Они бесплатные. Ну да, берем, да? да? Спасибо. Наберем няшек вкусняшек. атмосферу отеля. Здесь можно покурить кальян, трубку мира. Вот человек, который будет это все да, организовывать. Здравствуйте. Разные вкусы есть, да. Большой ассортимент у вас. Ну по кальяну, да. да это для YouTube channel, okay? Реклама, реклама, окей. Okay? Спасибо. А это, это цены? Какие тут цены? Цены. Price, price. 15 долларов, 12 евро. 1 кальян, да? Да, 1 кальян. 3 микс, нет проблем, микс и 1, 15 долларов, 12 евро. Да? Yeah. Okay. Uh -huh. Короче, можно вот этот микс сделать, подбирать вкусы, как вам удобно. поставить лайк. Какой отель без детской дискотеки? Мы надеемся, вам понравился наш легкий обзорчик. С вами был Красивый Дэй Трэвел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного вам отдыха. Пока!